Uh, в эти выходные пройдет номерной турнир UFC 274 Пройдут бои многих известных бойцов промоушена Рекомендую всем просмотр этого турнира однозначно Ну и на очереди у нас бой основного карта в промоушене в полутяжелой весовой категории Между Маурисио Ро и Овенсон Сен-Пру Маурисио Ро 40-летний боец из Бразилии Провел он в профессионалах 40 боев, 27 из которых одержал победы. И в одном бою была ничья. Это ветеран и бывший чемпион промоушена UFC полутяжелого веса. Лучшие годы которого, в принципе, уже, ну, можно сказать, что давно позади. Давно карьера его находится на спаде. Вот. Ну, в принципе, имеет он неплохую стойку. Может нокаутировать. Не назвать его, правда, борцом. Но хорошая защита от переводов у Mauricio имеется. Его оппонент Овен Синпрют, это 39-летний боец из США, провел в профессионалах 42 боя, 26-27 боев он завершил победой. Это разносторонний боец, обладает неплохой ударной техникой и неплохой борцовской базой. Вот, обладает нокаутирующим ударом он тоже, это в плюс его копилку. Но крайние бои проводит он очень пассивно, я бы сказал. Постоянно пятится, чего-то выжидает. Вот. Короче, всем своим видом он показывает, что драться ему уже не так интересно, как это было раньше. Ну а вот заработать денег все еще хочется. Овен сопроводил свои четыре крайних боя в тяжелом весовой категории. Но в этом бою решил он все-таки поспуститься в свой родной полутяжелый вес и подраться на коротком удавлении там. Не знаю, или сен думает, что этот бой для него легкие деньги, или он уже просто хватается за любую возможность заработать денег, потому что понимает, что вот-вот карьера его закончится. Ну и суть. Мауриси не выступал полтора года в октагоне. Полтора года получается у него простой. Uh, готовился он правда к бою uh, с Джимми Мануэлом, но тот слетел, и на его место выйдет как раз таки Овен Сентприу. Uh, кстати, это вторая встреча этих бойцов. Uh, uh, проводили они уже uh, бой в 2014 году. Выиграл тогда Сентприу нокаутом на в начале боя, в начале даже первого раунда, там на первой или на второй минуте. Но это не суть. С тех пор прошло уже 8 лет, и uh, бойцы сильно подсдались своей позиции. В общем, на данный момент что один, что второй находится на грани завершения карьеры, их форма в принципе находится далеко от лучших кондиций. Ну в этом бою я буду пробовать ставить, наверное, на Румаурисе Руа, потому что, во-первых, коэффициент у него интересный, этот 3 что очень неплохо, очень неплохо, вот, и ну, хоть Маурисе и выходит после простой в полтора года, и боец, которому он готовился, был ударным, все-таки, а тут выходит Сент-Прю, который не брезгает и перевести в Паркер, но как-то у Руа я вижу больше энтузиазма драться и пытаться победить, чем у его оппонента, которому уже, который просто уже, грубо говоря, выходит за чеком в октагон, ну, по этой причине меня даже не особо смущает тот факт, что Овенс будет э, выигрывать в габаритах и антропометрия рук будет у него длиннее на 10 сантиметров. но это мое мнение. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал, кстати, ссылка на который находится в закрепленном первом комментарии под видео. Там я в субботу выложу варианты ставок на другие бои этого турнира. Ну а так, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Стараюсь делать для вас адекватную аналитику, стараюсь подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте, до следующего видео, до следующего прогноза. Пока.